Нам нужно найти помощь. Да знаю я. Сюда может быть, а? Комната короля. Открой дверь, пидорас. Чофли, сука, нас крысы едят. Вот гандон. Два куриных бульонных кубика Галина Бланка Для риса, картофеля и, конечно, супов Я тебе звонила Что с твоим телефоном? Опять в инстаграме сидишь? Эх ты, вкусненький будешь у нас Ммм, пальчики оближешь Братан Братан, куда идти? О, нихуяси, Братан о, -о, о Холопка! Скажи остальным, чтобы не ходили в лес до особого распоряжения. Хорошо, я все скажу. И отпусти курицу, блять. У нее уже голова закружилась. Блять, одни живодеры живут здесь. Луиза, ты была у мамы? Где я только не была, пока вы меня не пристроили. Вы хотите ее видеть? Да, батя сказал чайник поставить. Я его включу. А мама у себя радио слушает. Ну ё-моё, опять на це приседать. На С приседать, но ну, это нервоз, это же, блядь, неудобно. Кто придумал на С приседать? Я вот может что-то пропустил, но с каких-то пор стало в играх уже на C приседать, блядь. Всю жизнь на контрол приседали, никто не жаловался, все нормально. Потом какой-то идиот вменил, блять, приседать на сценах. To... Паркур будет в этой какой-нибудь Паркурчик, типа как um, в Assassin's Creed было бы здорово. Преодолевать препятствия, прыгать. О, я тот еще паркуровец. Пиздец. Сейчас я покажу мастер-класс по ловле свиней в стиле ниндзя. Аккуратненько подойдем к свинтусу, аж его камнем по башке. Стоять, блять! А, пидорас, блять, стой, блядь! Мы ведем преследование за особо опасным преступником. Остановитесь именем закона! Фиу, фиу, фиу, фиу! Тебе уже не выжить нахуй Стой, свинтус, бегучий а -а -а! Стоять, сука, я почти догнал свинью а -а -а, Сучара, блять, ах ты гнида Ах ты пиздёный Стой, уебище, шашлык, блять Моргатый, давай лови свинью Лови давай свинью, чувак Собачка, давай лови, Леончик Леончик, я держу его, почти поймал Давай, давай Братан, ну выручай, ну ты нахера с нами-то пошел. Садовнику пизды дать надо, нихуя, блять, замок зарос уже. Где он, блять? Отрубить голову ему нахуй. Да что с этим псом сегодня? С самого утра странно себя ведет. Запри за мной двери не открывай подъезд, пока я сама не зайду. Но Хьюго же, он не заразен. Попробуй поладить с ним, ладно? Отвлеки его чем-нибудь. А то достал постоянно у компьютера сидеть. Так, что сейчас надо с пиздюком общий язык найти, типа, да? А, общий язык с пиздюком. Facebook, Instagram, Nintendo, Minecraft, Ютуб, Твич, чувак. Counter-Strike. ВКонтакте. Ну и где он? Хьюго. Мамочка, я здесь. Дота 2, Half-Life 3, чувак. Ну чё, где ты мелкий? Выходи, у меня кска установлена, братан. Пошли тусоваться. It, Это я. It, Твоя эмиссия. сестра, а миссия? Буфера, Hello. что надо? Нихуя себе, у Инквизитора имя Николай, блять. Ну знаете, эти русские. Янка немцы, так о, господи, наша садовница. Ой, блядь Бэм, блять, поебалу ей. А я тебе говорил, кусты подстригай. Я говорил, блять. Дом зарос, нахуй. Нихуя себе! Блядь. Эх, ты ч, бля, беспределишь тут? Ну я так и знал. Как Стелса касается, игра сразу становится, блядь, тупорылой. Как только доходит до Стелса, сразу все. Все тупые становятся. Блять, увидит же пиздерон этот меня. Да, я вижу, ты за себя постоять можешь. Давай-ка ты первая, да. Короче, пиздюк, слушай, если ее режут, сразу бежим со всех ног, понял? Давай пойдем. Я что-то слышал. Я тоже. Давай проверим. Давай, пошли вместе. И никто не будет прикрывать тыл. Да, конечно, договорились. Пошли. Не убивайте, не убивайте. Пиздец ваш, блядь, французский и не английский и не ирландский, блядь. Вы можете говорить по-английски тогда. По-английски, пидорас, ты говоришь по-английски. Он рассказывал о вас. Я отец Пома. Блять, написано Пома, блять, и он говорит Томас. У меня вот так все. Нихуя у тебя там прожектор, чувак. Че за батарейками пользуешься какими? У -у -у, бля, назад, все назад, у нас нет тормозов в Стороны, блядь, в стороны Ёб твою Я понял, здесь горшок надо ебануть, чтоб он отвлекся <laughs> Пизде... О, горшок упал, пойду-ка я поближе посмотрю <laughs> Долбоеба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 Блять, вы что, с танков стреляете там, блять, всё взрывается, да. <реклама> <реклама> все взрывается нам. Все куда-то бегут, нахуй. Оп, себе. Видели там, чувака сожрали. Сожрали, блядь.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 на поместье Шевальда Деруна напали. Откройте, пожалуйста, мы есть хотим. Полиция тупит. Не хуже милиции, блять. Охуительно. Забирайте, пацана, меня не трогайте. Пиздрон, просто держи кнопку, чтобы бежать и все больше ничего не делай. Извините, пожалуйста. Мы в большой опасности, за нами гонятся. Пустите нас. Я вас прошу. Что это с Конрадом? Раньше он был нормальным мужиком. Че, не знаешь что ли? Так это ж из-за дочки он такой стал. Училась в третьем классе на одни пятерки. Танцевать любила и вообще была паинькой. Ну а потом все изменилось, когда она полезла в тренды Ютуба. Как ты понимаешь, из этого редко что-то хорошее получается. Забегай, пиздрон, давай. Дверь-то, че, бля, не закрыла куриц. Сюда, сюда, сюда, сюда. Во, во, во, в окно давай. Малой, спасай, давай, братан. Сейчас проверим, блядь, уровень бдительности этих мобов. Это из окна, чувак, из окна. Меня зовут Клэрви. Меня миссия, а это пиздюк. Скажи спасибо, пиздюк. Спасибо. Блять, тяжело, Хьюга, быстрей давай. Хьюга! <плёк> Что это был за звук? Да это полы скрипели, не обращай внимания. А вонь такая тоже от полов? Смотри, сколько трупов. Как думаешь, их крысы съели? Нет, блять, это самоубийство. Будь осторожней, мы угодили прямо в их логово. То есть они станут еще злее? А ты охуеть какой умный! Что там случилось? Там упал горшок. Пойду взгляну поближе. Ведь я тупорылый. Когда я отвернусь, можете пробегать. Охуительно, блять, кто там бежит? Что, заметили меня? <laughs> хочу к маме, хочу к маме. Мама погибла Хьюга. Ты больше никогда ее не увидишь. Oh, Она повернула! Сгинула ужасно, невообразимой смертью. Померла, почила, сдохла, как твоя собака. Амиссия. Ты все врешь. Их убили в нашем доме, обоих. Все, кого ты любишь, окочуриваются. Fuck you, fuck you. Fuck Амиссия. Ты, ты... ты терминировала его. Давай, теперь сначала я. Фалуми, братан, давай, спускайся б твою мать. А миссия тебе-то хоть не надоело с этим пиздном ходить туда-сюда. Это пиздец! Вообще вилы, блядь! баный врод! <связывая> <связывая> Коровка. <связывая> Ого! Блять, пошли. Мы пытались с вами связаться. Мой отец вам звонил. Да мне Я сейчас пью, мне очень плохо. Хули мне звонит. Блин, хуйню какую-то несут нахуй. Но за нами гонятся инквизиция. Вы что, на улицу не ходите? Обаный в рот, надо быстрее закрываться нахуй. Очень жаль, что с вашими родителями произошел такой хуйня, но теперь вы не один. Нужно поспешать. Помоги мне сделать Игнифер, и он защищать нас от мыша. Идем, Хьюго, нам нельзя здесь оставаться. О нашей двери. А нету таких, даже среди шкур центровых. Девочка пай, взяли меня, ты не скучай. Народ, спасибо, что смотрели. Если видео понравилось, ставь лайк, пиши комментарий. Добавляйся в друзья ВКонтакте.